В младенчестве Небезмятежном В младенчестве Небезмятежном Он скорблен был в участии нежном Молочной кухни добрых бон. и гриф и смешон, Малыш резвился на прибрежье и утомленный ветром свежим скрывался в тень под миндалем и там дремал с набитым ртом. На море поднимались волны, и собирался театр, полный случайных зрителей из стран, где гордо властвует Коран, и сам собой орнамент беглый то ставит, то сбивает пепель. Какая все же ерунда! Подросток не смотрел туда. Мужчиной был он осторожным, и день валялся, если можно, под тем же самым миндалем. Ни шторм морской, ни даже гром его покоя не касались, Широко ветви простирались, Гнал ветер с грохотом валы, И стучь в туман росли стволы. Причин причинно-следственной натуре, что делать, раздражалась буря. Казалось, кончился покой, но он на все махнул рукой, Зевнул, Какая скукатища, а ветер все сильнее свищет, Дед перил взор в небесный свод. И задремал разину в рот.